Сегодня я хочу рассказать очень кратко о том, почему мы празднование солнечных пиков и равноденствий солнцестояний, да, назвали звездными вратами. Названий у этих праздников много, что-то я сейчас могу даже не припомнить. Ну вот праздник, который нам предстоит, это празднование Купала, оно же летнее солнцестояние, оно же Ивана Купала. Хотя вот то, что я читала и что мне отзывается что это совмещение двух названий, когда говорят Ивана Купала, да, то есть там есть праздник Иоанна Крестителя, а есть праздник Купалы. Они, в общем, одно, один религиозный, другой, в общем, считается как ведический, если там термины какие-то применять. Вот. Но суть одна и та же. Это, если мы смотрим астрономически, то это день, когда Солнце находится в пике максимально высоко по отношению к земле и на самом деле это несколько дней это целые врата но есть э, пиковая точка которая там у нас утром 21 числа мы ее проходим утром или в обед где-то у нас все это высчитано выложено на сайте можете посмотреть кому это важно вот а, а смысл да это э, мы зависим от солнца Сами знаете, да, что такое, когда в той же Москве долго не появляется зимой солнышко, как мы начинаем себя чувствовать. Вот. И как э, чувствует себя человек, когда Солнце есть. Сразу легче, и интереснее, чего-то хочется и так далее. Вот. Поэтому человек является частью природы. Мы связаны с циклами Земли, мы связаны с циклами Солнца, мы связаны с циклами Луны. Все это на нас оказывает влияние. Мы можем просто изучать это влияние, мы можем его игнорировать, не понимая, почему мы лучше или хуже себя чувствуем. Мы можем взаимодействовать, сотрудничать с теми силами, потоками, которые сейчас были названы Земля, Солнце, там, Космос, там, Вселенная, там, Вода и так далее. Они разных уровней, стихиальные и так далее. Вот. Мы выбираем и мы предлагаем вам именно сознательно сотрудничестве, сотворчестве с водой, с землей, солнцем, воздухом, да, провозаимодействовать, пройти эти врата вместе, пропраздновать их, провести через себя осознанно какие-то свои запросы, свои ощущения, там, это можно долго перечислять, там, вычиститься, простроиться, открыться, освободиться, наполниться, называйте как хотите. Именно поэтому мы решили убрать, вот, чтобы не было привязки никаким конфессиям, потому что там а, а, очень многие народы празднуют этот праздник. Замучаешься перечислять, да, как у кого называется, какие ритуалы присутствуют. Ритуалы ритуалы а есть суть. Суть в чем? Вот хотим мы, не хотим на всей земле, какой бы конфессии человек не принадлежал, но 18 января, да, 18-19 января вода приобретает новые свойства, доказанные физиками. Происходит сброс накопленной информации, она полностью обнуляется, вычищается, и начинается набор новой информации, то есть максимально, ну вот как есть вода дистиллированная, да, здесь только она дистиллирована энергетически. Соответственно, естественно, она что должна? Чистить должна, потому что она обнулена с информацией, она может снять у человека лишнюю информацию, которая уже. Ну, отработала свое и дает груз вместо какой-то подзы. Вот. Точно так же солнцестояние равноденствие ⁇ это определенные точки, да, точки пиков или точки, точки пика самого высокого пика, самого низкого. И вот они два равноденствия, когда ровно, каждая из них обладает своими свойствами. А вот как раз поэтому, более того, они не повторяются из, из года в год, из лета в лето не повторяются, потому что, ну, все, ребят, счет все меняется. Врата остаются зафиксированы, но они обладают каждый раз своими как одними и теми же характеристиками, так и каждый раз новыми. Вот мы, как люди, которые уже ну, хочется сказать, много лет на самом деле, ну где-то, наверное, к десятку точно приближается, когда мы сознательно празднуем эти врата солнцестояние равноденствия проходя их проводя их осознанно взаимодействуя с этими силами и закладывая свою собственную программу развития реализации желаний которые потом раз за разом наблюдаем все-таки до сих пор с удивлением как угу. это работает и как это реализуется именно поэтому мы предложили термин звездных врат некого потока фиксированного который идет достаточно долго и позволяет про взаимодействие с землей небом солнцем космосом там и так далее до да, провести реализовать это желание, запросы человека потому что чем человек отличается ну от нечеловека, человека назовем так тем что ему мало просто есть просто вкусно спать там и, и ну получать какое-то удобство ему хочется реализации без потребности в справедливости, без возможности реализовывать справедливость, ну, ему сложно живется, потому что это очень важная потребность, потребность духа. вот Точно так же а, нам, нам всем человекам есть потребность вот этого сотрудничества, вложения своих сил в что-то созидательное чтобы потом увидеть, вот я там, да, вот мир стал красивее. Пусть на 5 копеек, а может на 100 рублей, а может на миллион, кто знает. Но в этом есть свое уважение. Я это выбирал, я это хотел, я в это вкладывался. Это дает такой кайф, что мы это продолжаем делать, делать, делать и приглашаем вас к нам. Добрый час.